В этот день поздравить тебя С двадцать третьим так приятно Я желаю счастья, добра И зарплаты адекватной Я желаю счастья тебе Совершенства и удачи Везения желаю судьбе Только так и не иначе Праздник, праздник, праздник поздравляю тебя В феврале до себя Желаю и удачи во всем Неудачи пусть